Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу рассказать о способе импортирования модели из SolidWorks в AutoCAD. Данный способ подойдет тем людям, которые привыкли моделить 3D модельки в AutoCAD, но по каким-то причинам есть модель в формате SolidWorks, и ее необходимо перевести в понятный AutoCAD формат. Показывать буду на примере двускатной фермы. Данная ферма собрана методом снизу вверх. То есть сначала созданы отдельные детали, а потом из них собран сборка. Подробнее о ней вы можете посмотреть в одном из моих прошлых уроков. Ссылка будет в описании к видео. Сохранять в DWG 3D тело с к сожалению, не позволяет. Он позволяет сохранить в DWG только контур тела. Поэтому будем сохранять через промежуточный формат. Идем в файл «Сохранить как». И здесь выбираем формат SAT. После чего идем в «Параметры». Здесь выбираем версию на 1.6, единицы измерения миллиметры, Ставим галку «Экспорт свойств грани кромки» и «Разделить периодические грани». После чего нажимаем «Ок». И сохраняем в папку с проектом. Затем открываем автокад и через меню «Вставка» добавляем соответствующий формат. Вот Наша модель вставилась. Вид спереди в солиде заменился на вид сверху в автокаде. Поэтому мне составит труда повернуть модель на 90 градусов. Выделяем всю геометрию. Идем редактировать. 3D операции. 3D поворот. Выбираем соответствующую ось. И вращаем на 90 градусов. Можно заметить, что отдельные детали из солида импортировались также отдельными телами здесь в автокаде. То есть мы можем выделить любую деталь. И она у нас будет отдельной. Можем даже разнести, например, по разным слоям. Добавить несколько слоев, если это необходимо. Пусть будет слой стержни. Он будет, например, желтым. Слой пояса. Например, пусть будет красным. Слой укосины будет синим. Ну и фасонки давайте сделаем зеленым. И теперь можно разнести эту геометрию на разные слои. Для более четкого понимания структуры. Это будут пояса. Здесь выбираем правильно цвет по слою. Выбираем стержни. выбираем укосины ну и скрываем все э, помеченные слои, у нас остаются только фасонки и помещаем их еще на отдельный слой после чего включаем слои обратно и вот у нас такая <coughs>, получилась ферма из отдельных деталей каждую деталь мы здесь можем подредактировать. При необходимости можем выполнять с ней, с ними, 3D-операции. Вот таким вот простым способом можно перенести 3D-модель из солида в автокад и в дальнейшем в автокаде легко ее редактировать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.